Всем привет! Предлагаю вам сегодня сделать красивую интерьерную куколку. Для этого нам нужна бусинка, у меня полтора сантиметра в диаметре, ниточки любые, которые у вас есть, у меня вот такой ирис-катон, и два кусочка картона 8 сантиметров и 4 сантиметра. Сейчас будем делать платье. Для этого берем нитки цвета, который нам нужен, и обматываем вокруг картона. Я делаю сто раз, но можно и 150 раз, чтобы платьица было более пышное. Ну вообще сколько сколько вам хочется, чем больше, тем пышнее платьица. Завязываем сверху. Таким образом фиксируем и разрезаем. Это у нас будет туловище платьице. Потом нужно будет хорошенько подровнять. Ниточки прячем и провязываем. Тремя ниточками того цвета, которого у вас будут сделаны волосы. Я вот сделала коротковатые нитки, я потом все-таки сделаю их длиннее. Теперь делаем волосы. Берем картонку 4 сантиметра, Связываем жгутик 3 ниточки. Закладываем вот так. И делаем такую же обмотку. Я сделаю 40 раз опять же можно меньше больше в зависимости от того насколько пышные у вас нитки и насколько вы хотите пышную шевелюру для куколки вот таким образом завязываем немножко не в ту сторону ничего страшного снимаем и повторяем также процедуру как и с платьем. разрезаем И подравниваем вот так таких штучек нам нужно две вот одну нужно даже меньше чуть-чуть ниточек она пойдет на затылок теперь мы продеваем нитку через бусинку разделяем ее и привязываем более пышный пучочек на бусинку на голову. Вот таким образом, двумя узелками, хорошенько затягивая, вот уже вырисовывается у нас вот такая куколка. Теперь наклеим второй пучочек, вот так вот складываем его. И наклеиваем его на затылок. Я использую клей 88, он быстро схватывается. Ну, можете любой клей, который вам удобно. Клей-пистолет, например. Или даже двусторонний скотч. Вот у меня под рукой есть клей 88. Вот таким образом мы наклеиваем. Узелочком близко к другому узелочку. И вот у нас уже готова прическа. Которую, кстати, можно сделать и длиннее, можно заплести косички, хвостик, все что угодно. Теперь ручки. Я сделала несколько ниточек в жгутик. Завязала их с двух сторон узелочками простыми. Сделала их 10 сантиметров. И вот сейчас вот так разделяем платьице и приклеиваем наши ручки. Вот таким образом внутрь платьица, посередине. Хорошенько фиксируем ручки. Вот так. Теперь сформируем для куколки красивую талию. Для этого есть у меня вот такой блестящий шнурочек. Делаем петельку вниз и туго обматываем несколько раз, сколько вам нравится. Смотрим впереди, как насколько ровно, красиво все легло. И теперь вот этот вот краешек заправляем в петельку. Таким образом мы формируем хороший крепкий узелочек. И он у нас получается внутри под обмоткой. Сейчас смотрим, все красиво, ровно. Подтянули. И краешки можно спокойно обрезать. Все хорошо держится. Вот наша девочка уже похожа на девочку. Теперь мы ей подравняем немножечко платьице. Берем вот таким образом, мне будет удобнее. И обрезаем лишнее, чтобы оно было ровнее. Вот так. Еще немножко подровняем. Вот теперь мы для нашей красавицы сделаем ободочек. Это я тот же шнурочек, который использовала Наталью, заплела в косичку и краешки зафиксировала двусторонним скотчем. Это можно сделать и клеем-пистолетом. Мне хочется, чтобы ободочек немножко выступал выше головы. Можно его более плотно к голове. Ну, вот мне вот хочется вот таким образом сделать немножко, как нимб такой. Вот такие вот снежинки я нашла в фикс прайс. 7 штучек стоило 5 гривен. Это вообще копейки. Чудесные снежинки пластиковые, блестящие. Вот одну я вот так вот приспособлю, сделаю из нее крылышки. Разрезала ее пополам. И вот такие чудесные крылышки для нашей феечки. Сейчас мы их приклеим хорошенько. Поднимаем волосы. Я их немножко собрала в пучок, чтобы они мне не мешали пока. Вот таким образом. И сверху волосы тоже приклеим, зафиксируем. Вот такая вот симпатичная у нас феечка, ангелочек. Я решила ей еще и личко нарисовать. Если вы хотите такое миловидное выражение, то можно сделать бровки немножечко Наклоненные внешним уголком вниз. А глаза я хочу нарисовать закрытыми. Добавлю реснички. Две точечки носик и ротик. Друзья, благодарю вас за просмотр. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Потому что я буду снимать еще очень много интересных видео. Будем делать вместе с вами красивые вещи и радоваться тому, что мы сделали. Еще раз спасибо всем, до встречи.